Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим фунчозу постную, сытную. Для этого нам понадобится фунчоза, дайкон, морковь, шампиньоны, перец сладкий красный, чеснок, лук репчатый, перец чили, масло оливковое, соевый соус. В прохладной воде замачиваем фунчозу на 30-40 минут и разрезаем ее на 4 части. Морковь и дайкон шинкуем на мелкой терке. Лук нарезаем полукольцами, чеснок пластиночками. Дальше шампиньоны пластинками тоже нарезаем. Перец вот такими вот кубичками. Разогреваем масло и соевый соус. Обжариваем лук, чеснок. К нему добавляем наши грибы и овощи. Жарим минут 5-7. Добавляем к нашим овощам фунчозу. Готовим минутки 2-3. Выключаем плитку, накрываем крышкой и даем постоять минут пять. Наша фунчоза готова. Приятного аппетита!